Как быть, когда у тебя аграрная страна, а война серьезная? Приветствую на канале Шарабара. И важный момент, я об этом уже говорил в прологовом, дисклеймеровом, так сказать, видео, но повторюсь, в данном марафоне, громко скажем, я не буду затрагивать тему непосредственно войны, так как там столько всего, что об этом можно отдельно сделать марафон, чем я, скорее всего, заниматься не буду. И поэтому, поэтому, не ждите, что следующий ролик будет про Вторую мировую. Приступим. По прошествии более 70-летий не утихают дискуссии по поводу того, что помогло Советскому Союзу выжить и победить в Великой Отечественной войне. Существуют различные мнения насчет того, в каком состоянии страна подошла к первому году. При этом мнения зачастую отражают диаметрально противоположные точки зрения. Одни утверждают, что страна находилась на пике после индустриализации 30-х годов. Другие считают достижения промышленности и сельского хозяйства скорее бутафорными. Итак, какой же все-таки была СССР накануне Второй мировой войны? Okay. <imitation> 1 сентября 1939 года. Этот день навсегда войдет в историю, поскольку именно тогда началась Вторая мировая война. Гитлеровская Германия вторглась на территорию Польши. В это время советское правительство начало действовать решительно. СССР перед Великой Отечественной войной рассчитывало вернуть исконные русские земли, а также перенести западные границу государства. С этой целью 14 сентября все того же года Сталин дал команду своим войскам вступить в польские земли, чтобы вернуть в состав СССР те территории, которые издревле, были исконно русскими ими были включены в состав ссср земли западной украины и белоруссии завершилась эта стадия 28 сентября 39 года в москве туда прибыл риббентроп который подписал так называемый протокол о разграничении сфер влияния С советской стороны делегацию представлял молотов эти документы признавали права обеих стран в плане захваченных польских территорий СССР перед Великой Отечественной войной стремилась обезопасить и город Ленинград, бывший Петроград, поскольку он имел весьма важное для страны значение. При этом граница СССР и Финляндии находилась всего в 32 километрах от бывшей столицы. Это могло способствовать внезапной атаке и быстрому захвату города. В результате СССР предложила Финляндии, чтобы те передали советской стороне Карельский перешейк. Кроме того, советская сторона хотела получить в Финском заливе ряд островов. Замен же Финляндия должна была получить Петрозаводск и ряд территорий СССР. Кроме того, Советский Союз предлагал подписать договор о Союзе, который предполагал размещение советских военных баз на границе страны. Финляндия отказалась. Таковыми были причины Советско-финской войны. Советская сторона расторгла мирный пакт с Финляндией. Финны же в ответ объявили общую мобилизацию. Война началась 30 ноября 1939 года. Изложенные причины Советско-финской войны повис в пользу того, что финская сторона не желала идти ни на какие уступки. При этом еще задолго до начала конфликта они готовились к войне. В результате советские войска получили серьезное сопротивление. В феврале 1940 года Красная Армия совершила новый поход в Финляндию. Она учла неудачный опыт предыдущего выступления и довольно быстро прошли Карельский перешейк, на котором была организована финнами главная оборонительная линия. В результате Финляндия запросила мир, который был подписан в марте того же года. Если причины советской финской войны Ясны и понятны, то последствия этого столкновения для советской власти имели мало радужного. Страна потеряла 75 тысяч человек убитыми, 175 тысяч ранеными. Западный мир воспринял случившийся конфликт между СССР и Финляндией как агрессию, вследствие чего Советский Союз был изолирован от мирового сообщества. Хуже всего же было то, что престиж советской армии был подорван. Многие страны, в числе которых была и Германия, увидели, что СССР на тот момент не мог вести успешной войны. Выводы при этом из-за неудачи советское командование сделало. В стране сменился народный комиссар обороны. Ворошилов уступил место Тимошенко, который стал активно укреплять обороноспособность страны. Перед Великой Отечественной войной Советский Союз проводил активную политику в Прибалтике. На территории Литвы, Эстонии и Латвии к концу 1939 года Совет Советское командование разместило базы, которые должны были обеспечить стабильность в регионе. В июне 1940 -го года советское правительство поставило ультиматум прибалтийским странам, чтобы их правительство формировалось из коммунистов. Прибалтийские страны, перед лицом возможной войны, пошли на этот шаг. В результате новые правительства прибалтийских стран, которые были составлены из коммунистов, просили советские власти о своем вхождении в состав СССР. Разумеется, их просьба была выполнена. В результате всех этих действий СССР перед Великой войной сумел отодвинуть свою границу значительно западнее, что способствовало созданию нескольких оборонительных эшелонов. Гитлер тем временем издал приказ о разработке плана войны против СССР к концу 1940 -го года. В ноябре в Мюнхен прибыл Молотов, готовый пойти на любые уступки. Гитлер предложил Советскому Союзу вступить в союз с Германией, Италией и Японией, чтобы вместе покорить мир. Предложенный договор советская сторона не подписала. Вскоре после этого Гитлер подписал свой план барбароссов, который предполагал молниеносный раскром СССР. Согласно этому плану, война должна была начаться в мае 41-го. В дальнейшем дата скорректировалась на 22 июня. Несомненно, большое влияние на ход будущей войны оказали коллективизация и индустриализация, проведенные в 30-е годы. Можно много спорить насчет хода сельскохозяйственной и технической революции в СССР. Однако, главная цель превращения государства из аграрной страны в ведущую индустриальную державу, все же была достигнута. Удельный вес тяжелой промышленности в валовой продукции народного хозяйства только в первую пятилетку с 28-33 по 33 годы увеличился с 54,5 до 70,4% процента. В короткие сроки были созданы целые направления в промышленности, производственная и научно-техническая база, сокращена неграмотность населения. Все это сократило отставание советской армии от ведущих европейских стран в сфере экономики. Одной из основных целей индустриализации было наращивание военной мощи коммунистического государства. В результате 20-х годов страна жила в ожидании войны против капиталистических стран, и эти ожидания не были столь эфемерны, как им может показаться сейчас. Отношения СССР с Англией оказались безнадежными, испорчены еще в 1927 году из-за поддержки советами китайских коммунистов. Итогом противостояния стал разрыв дипломатических отношений между странами. Советское посольство в Пекине подверглось бомбардировкам, а представители РОВС, поддерживаемые британцами, устроили ряд терактов против советских граждан. Обстановка в дальневосточных регионах страны также была напряженной. Дополнительным фактором нервозности стали внутренние проблемы, неурожай и противостояние идеологических установок с реальным положением в стране. Все, это заставило руководство страны разработать план по наращиванию экономической и военной мощи страны в максимально короткие сроки. На декабрьском съезде большевиков ВКП 2027 -го года были приняты директивные установки, на базе которых позже подготовили план будущей индустриализации. Первый этап был рассчитан на 5 лет с 1 октября 2028 -го года по также 1 октября 1933 года и включал тщательно проработанный комплекс мер, в который входили не только строительство новых заводов, но и полное создание всей цепочки от подготовки кадров до проектирования и строительства гигантских объектов. Во время индустриализации власти привлекали к работе зарубежных специалистов, включая американских и немецких. Форсированная индустриализация не могла не затронуть сельское хозяйство. Для обеспечения большей производительности была проведена коллективизация, объединившая разрозненных производителей сельхозпродукции в гигантские колхозы. Насильственная коллективизация и просчеты на начальном плане привели к плачевным последствиям, итогом которых стал голод во многих регионах страны в 1932-1933 годах. Однако переход на прямой контроль хода реформы партии позволил уже в 1935 году добиться стабилизации положения и отказаться от карточной системы. СССР накануне Великой Отечественной войны уже не была отсталым сельскохозяйственным государством. Все проведенные меры позволили значительно снизить зависимость страны от внешних поставок техники и оборудования. Одних только тракторов Советский Союз за 10 предвоенных лет произвел в количестве 700 тысяч штук, или 40% от мирового производства. Надо понимать, что это продукция двойного назначения. С началом Второй мировой те же самые заводы перешли на выпуск вооружения и вместо тракторов производили уже танки. Индустриализация в СССР позволила выполнить одну из основных целей – наращивание военного потенциала. В войска в массовом порядке поступали бронемашины, танки и самолеты различных типов. Их количество в 1940 году на порядок превосходило вооружение 1932 года. Накануне Второй мировой войны в СССР разрабатывались и внедрялись новые виды техники. Тяжелый танк КВ, средний танк Т-34, из самолетов это истребитель Як-1, Лак-3, МиГ-3, штурмовик Ил-2, бомбардировщик П-2, реактивные установки на машинах, ну, Катюша, и многое другое. Такие разработки стали возможны благодаря созданию в стране целой системы подготовки научно-технических кадров, образованию при предприятиях, конструкторских бюро и опытных цехов. Некоторые историки полагают, что все успехи индустриализации были сведены на нет в первые годы Великой Отечественной. Немецкие войска к зиме 1941 года захватили территорию, на которой проживало 42% населения Советского Союза. Добывалось 63% угля, выплавлялось 68% чугуна. Впрочем, такой подход не совсем верный. Индустриализация в наибольшей степени затронула Урал и Сибирь. А на оккупированных территориях располагалась дореволюционная промышленность. К тому же, еще до войны были проведены ряд мер по подготовке к эвакуации предприятий в районы Урала. С началом Великой Отечественной только в течение первых трех месяцев более 1360 крупных фабрик и заводов были перемещены в безопасные районы. Опыт, полученный в течение двух предвоенных пятилетов, помог уже с началом войны с минимальными потерями переместить промышленность в районы Урала. Хотя советская промышленность к 43 году выплавляла стали в четыре раза меньше, чем Германия, ей удалось обогнать немецкую промышленность по выпуску вооружения. Так, в 42 году СССР произвел танков почти в четыре раза больше, боевых самолетов почти в два. Орудий всех видов в три раза, чем Германия. При этом военные годы организация и технология производства быстро совершенствовались. Все это было невозможно без опыта, полученного еще в предвоенные годы. А после началась война, о которой мы здесь говорить не будем. На сим позвольте откланяться. Очень скоро увидимся вновь. Счастливо!